друзья, многие начали уже писать Аня, куда ты пропала да, я действительно пропала на какое-то время сейчас делаю видео такое, спресс видео очень быстренько расскажу где мы, что мы, что с нами какое решение мы приняли и вообще что происходит в нашей жизни в наших головах сейчас я думаю, многие догадались из вас что мы уже не в Украине мы покинули Украину мы решили это сделать просто мгновенно. В принципе, у нас чемоданы были собраны в самый первый день, когда начались взрывы. Мы собрали, больше мы их не разбирали, мы просто дергались немножко. У нас были определенные обстоятельства. вот. И потом уже взяли себя в руки, поняли, что дальше ждать у моря погоды нет, поэтому мы решили выехать. Мы до этого посмотрели карту, посмотрели, насколько оптимально по времени будет нам добираться, ну и старались смотреть места, там, где менее всего безопасно. Хотя было очень сложно выбирать. Для нас сразу же оказалась очень опасной дорога, которая самая популярная дорога на Польшу. Ну, мы поняли, что это и долго очень ехать, на границе там очень долго нужно стоять, и можно, в принципе, не доехать. Поэтому мы выбрали, мы ехали через Крапивницкий, это бывший Кировоград, кто знает, потом на Умань. И с Умани уже в сторону Кишинева, границы между Молдавией и Украиной. Страшные вещи происходят в нашей стране, в каждой семье, я думаю в каждом сознании человека, который сейчас проживает на территории Украины, очень страшно, я по себе просто скажу, что мне надо кажется, что это какое-то кино, это не со мной происходит, мне страшно за моих детей, поэтому мы приняли, я думаю, что достаточно важное, правильное решение. Сейчас мы находимся на территории Молдавии, я вам расскажу, каким был наш путь очень много дорог, перекрыто, мы ехали какими-то селами, постоянно на блокпостах нас останавливают, проверяют документы, проверяют вещи. Какие-то моменты я не смогу вам рассказать в целях безопасности, потому что понимаю, что информация может быть использована как угодно, поэтому извините, не могу. Какие-то, может быть, в личные сообщения, вопросы я отвечу, и то буду отвечать тем, кого знаю, кто уже давно на меня подписан, и если какая-то нужна помощь более подробная информация, обязательно все расскажу в личных сообщениях, но только в Инстаграме. Пишите мне в Инстаграм Директ. Дорога была тяжелая, потому что страшно очень. Некоторые места настолько пусты были. Мы ехали, одна наша машина и это немножко угнетало, это настораживало. Очень много машин, которые... вот Мы, кстати, так не догадались делать, но на многих машинах висели такие плакаты, где было написано в машине дети и полностью машины обклеены. Мы чуть не думали до такого, но реально как бы страшно. Но ехали уже, ладно, думаем. Очень тяжело говорить об этом, потому что я нахожусь в какой-то такой прострации. Мне кажется, что это не со мной до сих пор происходит. Я уже не знаю, какой день, третий, четвертый день Я хожу в одной и той же одежде Я даже не смотрю на себя в зеркало Я вот расчесалась, завязала Три дня назад хвостик вот Это только вот так под правлю волосики с траптом шлахмата и все. Вещи собрали самые необходимые по возможности, которые можно было вместить в нашу машину. К сожалению, у нас маленький очень багажник. Мы поставили два чемодана назад в багажник. Взяли еще два маленьких чемодана, поставили к ногам детским внутри в машине настолько тесно неудобно взяли самые еще раз то есть необходимые вещи я в основном брала все детское очень много вещей которые мы оставили дома но взяли только самое самое важное ну и основное это детское я, конечно брала обуви побольше потому что я переживаю но ну, мальчики обувь часто Портятся и для меня было важно чтобы у нас отдельно чемодан чемодан обуви я на рената Моя, Марка и Сережина Значит, что касается бензина. Бензин машину мы нашу заправили еще в первый же день бомбежки, заправили полный бак и нас предупреждали, что практически на всей трассе бензина нет. И это я подтвердить могу, действительно так. На заправках в основном обслуживают только военные машины. Нам повезло, были заправки, где был бензин, но на каждую машину 20 литров не больше дают. Мы сначала ехали в одном направлении, на одну таможню, и уже подъезжали к ней, мы посмотрели, ну, нам оставалось это полчаса, и во времени мы понимали, 5 часов вечера, все, мы идеально приезжаем, очень быстро, легко как-то получилось проехать, и тут нас останавливает... На блокпосту и нам говорят, что там нет дороги. Тоже не буду в целях безопасности, не буду рассказывать, почему там нет дороги, почему не работает граница, почему не принимают, но вот так нужно было сделать. И нас развернули, мы потеряли где-то километров 150, наверное, 200, нам пришлось возвращаться обратно. Мы вернулись, и пока мы возвращались, дорога вообще безлюдная, реально страшно. Никаких сел, ничего вокруг тебя. Это уже ближе, когда мы ехали до да, Умань, мы проехали, да, и уже вот в сторону границы. И на дороге нам попалась машина, тоже что семья, они, по-моему, в Донецке, да, Донецкий Муж, жена, мальчик, девочка, у нее детки. И мы остановились, переговорили и решили ехать вместе, потому что так безопасней. И мы всю дорогу, мы практически где-то километров 300-400 мы проехали вместе. Мы вместе останавливались, заправлялись. Но так, так реально спокойнее, потому что ты можешь ехать там 100 километров и вообще ни одной души, ни машины, ничего, как-то жутковато. Самое популярное направление это на Львов. Но мы посчитали, что Львов это очень небезопасно и... На таможне там очередя на Польше по двое суток люди стоят, говорят, это безумие просто. К 7 часам мы уже приехали к таможне, мы стали в очередь, и с 7 очередь двигалась. Где-то раз в час нас продвигали, так значительно продвигали вперед, и где-то уже в 2 часа мы в 2 часа ночи мы подошли уже к самой, к самой границе. Везде все очень вежливые, просто вежливость зашкаливает. Пограничники настолько внимательны, отвечают прямо, пожалуйста, да, и показывают, где там туалет, где там попить чай, кофе. Очень много волонтеров ходят, которые спрашивают, что вам нужно, разносят какие-то прянички, стоят огромные ящики с яблоками, ну, в общем, голодным ты не останешься. Единственное неудобство – это туалет. Туалеты очень грязные на границе, ну, потому что такой поток людей, поэтому самый VIP-вариант классный – это пустики были. Теперь, что касается пропускной системы. Так как у нас трое сыновей, и мы считаемся многодетной семьей то чисто теоретически мы знали, что нас должны пропустить, потому что с тремя детками пропускают. Но было легкое такое переживание. У меня подруга ехала до этого, проходила таможню, и у нее тоже трое деток, и нужен был документ о том, что ты многодетная семья. У нас этого документа нет, мы его не оформили, я не буду говорить по каким причинам, но в общем у нас нет этого документа, у нас только обычные паспорта, загранпаспорта, ну и украинские паспорта на детей. И мы ехали тоже так 50 на 50, но естественно, если бы Сережа через границу не пропустили, естественно, я бы не поехала, потому что ну, многие едут дальше сами, мужья возвращаются, но это страшно, это страшно, это за всем этим наблюдать, там слезы, рыдания, там умоляют слезно, пожалуйста, пустите за любые деньги, возможно, как-то договариваются, я не знаю, я уже приехали мы когда сюда, то девочки рассказывали, что есть тарифы, но опять-таки это на словах возможно а как на самом деле то большой вопрос в 2.30 мы сдали свои паспорта у нас потребовали вот эту справку о том что мы многодетная семья меня вот так все трясло мы сказали у нас нет этой справки они говорят а почему но мы сказали но ну, это справка для чего для льгот мы в принципе льготы себе никакие не оформляли поэтому и все у нас забрали паспорта и через полчаса принесли сказали все, счастливого пути И меня вот так фу, Просто как отлегло Страшно было Очень было страшно Ехать на дорогу, я считаю, что мы выбрали Максимально-максимально безопасную Да, было немножко ощущение страха В районе Умани И вот Николаевскую область Часть мы проезжали в общем, в 3 часа ночи мы уже пересекли границу. При пересечении границы тоже очень много волонтеров, которые готовы там помочь. Сразу за таможни разбит лагерь, палаточный городок с военными, где ты можешь там отдохнуть, полежать, поспать, тебя накормят, напоят. Но мы решили, мы посмотрели до Кишинева за полтора часа с хвостиком. И мы решили все-таки ехать до Кишинева. Дети спали. Это самое такое удачное время, когда они спят. И у нас. Был Берн, поэтому Сережа выпил две баночки Бёрна и вперед. Хотя было очень тяжело, уже засыпали. Это такое время, но ну, три часа ночи, начало четвертого. Максимально крепкий сон. Я не знаю, на каком мы адреналине ехали, но у нас уже вот в глазах полосы даже двоились. Нам казалось, что машина раздваивается. Устали очень. Детям было невероятно сложно, но Марк с Ренатом... Очень терпеливо это все восприняли, я их подготовила, я им рассказала, что дорога будет очень сложной без еды практически, потому что ну, я там какую-то еду взяла, но все на нервах, мы особо там и не ели даже. С Яном это просто какое-то безумие, он постоянно хочет расстегнуться, но ну, понятно, все время пристегнутым в этих ремнях в кресле очень сложно, ему хочется подвигаться. Мы взяли всего лишь две игрушки, я разрешила взять ребятам, и то игрушки для Яны. Это руль мы недавно ему купили, он на кнопочках. И когда-то бабушка нам подарила такой телефончик, он тоже с мелодиями. Это было наше спасение, вот эти две игрушки. В самой машине был дурдом Ор, потому что он постоянно пиликала, постоянно вот эти вот крики от того, что он уже устал, он фу, мама, я, я фух, и с момента, как мы подъехали, начали подъезжать уже границы, Ян постоянно начал вот, с периодичностью, наверное, в полчаса одни и те же вопросы нам зада задавать: "Мама, где наш дом? Мама, где наш дом?". И меня, конечно, как у мамы, слезы градом я пытаюсь себя сдерживать. Ну, как, где наш дом? Я сказала с ночи у нас больше нет. По сути, так оно и есть, потому что мы оставили все. Многие, наверное, спросят, как же можно было оставить там недвижимость. Да, ребята, недвижимость, дома, квартиры. Но когда речь заходит за жизнь, то мы посчитали, что это не тот момент, когда нужно держаться за недвижимость. Я очень переживала за свою семью. За своих детей я эти дни была просто не в себя. Я потеряла сон. Я потеряла. Я потеряла вообще себя. Я стала срываться на детей. Я не понимала, что происходит. Вот вокруг меня такое чувство оказалось такая воронка страха, которая забирала у меня все силы, сон, эмоции. В общем, я стала просто за четыре дня невероятно ужасным человеком в плане там, энергетики. Во мне потух какой-то огонь, появился страх, который только-только усиливался. Но что я рассказываю? Этот страх сейчас испытывает очень много людей. Очень много мне девочек присылают прям с подвалом. Что, они четыре дня уже в подвале сидят, и только один день там вот в новой каховке девочка. Когда были переговоры в Минске, она говорит, мы вышли... Я хоть успела детей покупать, переодеть. дети снова мы зашли. Я не знаю. я Вы меня спрашиваете, зачем тут делила предыдущее видео. Ребята, вы такие злые. Просто когда ты стоишь и так на коленях, и в ближайшее время с них не поднимешься, вы еще просто, знаете, плюете в спину, бьете битами. Это невероятная жестокость, это жестокость высшей степени. И пишите мне, у вас дома, у вас все. Да, у нас дома, но мы выехали, у нас по сути, вот мы сейчас приехали в Кишинев, мы находимся в Кишиневе, мы первую попавшуюся гостиницу сняли, заехали, огромная гостиница «Космос», но, как уже потом нам объяснили, она стояла 20 лет вообще абсолютно без людей. Здесь условия ужасные, ужаснейшие, невозможно здесь. Мы за нее заплатили 30 евро, но здесь холодно, собачий холод. Здесь куча дохлых мух, здесь очень грязно. Нет даже шампуня, а мы шампунь с собой не взяли. Тут такой маленький кусочек мыла, и мы все на одной кровати. Но мы с Сережей на полу спим, потому что мы не помещаемся. Очень сильно дует из окна, окна старые деревянные рамы. В общем, морально-морально очень... Сложно. Держаться тоже сложно. Мы взяли с собой какую-то сумму гривен, приехали сюда, и мы понимаем, что с этими гривнами ничего здесь не можем сделать. Мы куда не ни идем, никому эти гривны не нужны. Вообще никто не хочет эти деньги принимать здесь. Банк может только... Мы пошли в банк, банк может только обменять 2000 гривен в одни руки. Это в день они меняют. И причем по такому курсу, что просто ты теряешь, мы фактически вообще без денег, мы куда не идем, ну, там знакомый помог сбросил немножко, мне вот с предыдущего видео люди поприсылали, спасибо большое, все равно я очень благодарна каждому, и тот, кто говорит попрошайка, да, я сейчас попрошайка, потому что у меня трое детей, и мне... Ну, мне надо как-то хотя бы детей кормить за что-то, я не знаю, ну, у нас в гостинице, гостиница не бесплатная, но в гостинице есть шведский стол. Мы сходили утром на этот шведский стол, чай, кофе, печенье, бублики и конфет, вот весь шведский стол. Мы поехали, нам сказали, поедьте, пожалуйста, там, где оформляют беженцев. Мы поехали. Там раньше давали какие-то талоны, карточки, по которым ты можешь потом прийти в ресторан, и тебе дадут еду, ресторан накормит. Сейчас уже они не раздают эти талоны. Могут дать какие-то бутерброды сделать, мы тоже этой услугой воспользовались. Я а хоть детей накормила этими же самыми бутербродами, не поели сок, фрукты. И, очень-очень ну, заботливо, очень тепло, спасибо огромное Там, кстати, такие мобильные комнатки сделали, то есть люди приезжают отдыхают, ты можешь взять себе любую там теплую вещь, выбрать, потому что очень много людей привозят вещей, потом каких-то детских игрушек, ну, в общем, свозят, свозят для того, чтобы помочь беженцам, ну, в большом количестве людей сюда приезжает, и кто-то остается на момент переждания войны, кто-то едет дальше, мы приняли решение, что мы поедем дальше, потому что ну здесь нам очень сложно, мы здесь и не планировали это такой транзитный Пункт, следующий пункт, я позже вам расскажу, где мы сидели, обзванивали знакомых, и знакомые помогают реально очень сильно. Так интересно, получается, что большинство людей градами просто кидают в тебя камни, а кто-то, с кем ты, ну, кто немногословен, он просто делает. Это удивительно, и делает безвозмездно, просто искренне помогают со всех точек. Планеты, ну просто неожиданно, вот мне настолько неожиданно, что очень много людей, которые искренне желают помочь, хотят помочь чем угодно, чем угодно, понимаете? Очень многие дали такие советы, хорошие, ценные советы. Ну вот, вот сейчас, куда мы поедем, нам люди, с которыми нас ничего вообще не связывает в жизни, они нам чужие, но они нас... Приютят, и я очень буду благодарна, потому что хочется, честно говоря, покупаться, помыть голову. Тяжело, очень тяжело. Но, по крайней мере, у меня нет этого же страха. Нет страха за детей, нет страха за потерю семьи, что нас могут расстрелять там или снаряд упасть на дом и просто засыпать нас. Потому что прятаться нам негде. Подвала у нас нет ни в одном, ни в другом доме. И место домов расположено в такой местности, недалеко от аэропорта. Это как раз стратегически очень такой интересный объект для тех, кто будет наступать. Поэтому опасно, очень, очень опасно. Вот, как говорится, люди познаются в сравнении. Ребят, вы, конечно... Тот, кто меня ненавидит, там какая-то есть личная неприязнь, но ну, вы можете писать гадости, но я вас прошу, лучше этого не делайте. Я для себя решила, что я буду блокировать любую жестокость, потому что это просто какое-то безумие со стороны вас. Я знаю, что очень много ботов мне пишут, потому что я сравнивала один и тот же текст вообще с разными аватарками, это удивительно, просто вот стандартный текст. Я понимаю, что это боты. Но и очень много людей, таких, которые, я помню, когда-то по аватаркам, они мне что-то писали. Сейчас они проявились и пишут, вам так и надо. Вы воры, вы попрошайки. Боже, сколько всего я начиталась, поэтому я заблокировала то видео. И в дальнейшем буду тоже блокировать. Друзья, я считаю, что мы сделали правильное решение. Жизнь наша теперь будет однозначно другой. Мы вышли из зоны комфорта. У нас теперь нет своего дома. Мы двигаемся в неизвестном направлении. Просто вот там, где приютят, и там посмотрим. Очень тяжело. Не знаю, что детям говорить, но знаю точно, что, наверное, мы уже не вернемся в Украину. И сложно, что у нас нет совершенно денег. У нас гривны, которые никому не нужны. Мы бы даже не смогли их поменять у себя, потому что мы выезжали, это было воскресенье, и банки не работают и просто нигде. И по дороге тоже нигде банков нет, все закрыто. А пока так. К сожалению, жизнь вот так распорядилась. Но я считаю, что если есть хоть один процент, хоть один шанс спасти свою семью, то нужно было этим шансом воспользоваться. И мы ухватились за этот шанс. Фактически получилось так, что вот этот маленький малыш Ян, он спас нашу семью. Благодаря тому, что он есть в нашей семье, третий ребенок нас пропустили на границе. И моя семья, она в полном составе Я не знаю, я смотрю, какие слезы Как не хотят оставлять мужья своих жен с детьми Потому что, ну, это такое Я не знаю, это, знаете, больно всегда. Ты, вроде, какая-то у тебя есть безопасность Ты пересекали границу Но у тебя мысли не перестают думать о а Муже, который может в любой момент погибнуть Который там остался Это страшно Моя жизнь и жизнь моей семьи начинается заново, с чистого листа. Всем пока-пока. Скоро увидимся. До скорой встречи.